Состоялось очередное заседание ректората Казанского федерального университета. На встрече обсудили результаты недавно прошедшего аудита. По рейтинговой системе QAS Stars Казанскому федеральному присудили 4 звезды за образовательную и научную деятельность. Так, университет стал одним из 23 вузов мира, имеющих такую оценку. Если в 2014 году он показал результат 482 балла, то в этом году ему присудили 574 из тысячи. Таких показателей удалось добиться благодаря улучшению образовательной деятельности, трудоустройств, выпускников и внедрению инноваций. Для продвижения в рейтинге необходимо продолжать активно заниматься исследовательской деятельностью университета и повышать количество публикаций. Нам нужны не только исследования, нам нужны востребованные исследования, нам нужны исследования, которые мы можем уже хотя бы часть, сказать в этом году 10%, а в следующий год 20-30%. Использовать клин, да? То же самое в также необходимо оснащать кампусы для студентов и сотрудников с ограниченными возможностями. В первую мы должны обеспечить доступную среду в те кампусы и в те институты, где эти инвалиды сегодня присутствуют. Там, где это возможно, но это делаем обязательно На заседании подняли широко обсуждаемую тему в научной среде присуждение Нобелевских премий. Ученые миру удостаиваются премии за достижение на стыке двух или нескольких дисциплин – как отметил Ильшат Гафуров, существующий сегодня в Казанском федеральном научно-образовательном центре и лаборатории, приспособлен для самого широкого использования. Реализуемые в рамках четырех САИ проекта уже дают результаты. То есть вот этот уровень междисциплинарности дает вот как такие э, скачки хорошие. И молодежь пошла с интересом, и зарплата пошла там, на эти терапии. Проректор по международной деятельности КФУ Ленар Латыпов рассказал об итогах деловой поездки в Иран. Обсуждаемой темой стало и сотрудничество Казанского университета с образовательными учреждениями Германии. Подытожили встречу отчетом о начале формирования Центра практической педагогики в рамках САИ, учитель 21 века. Анна Глазнова, Руслан Урозаев, Роман Самарин, Универньюз.